Всех приветствую. Сегодня у меня на распаковке такой спальный мешок. Я на самом деле заказывал их три, они там вот лежат. Они пришли в одной посылке. Дошли они за 9 дней. Ну, так получилось, что я заказал, а продавец не отправляет. Я пишу, говорю, мне они срочно нужны. Он ну, написал, были какие-то технические проблемы, но в понедельник мы отправим. Найдет очень быстро. Дошло дней за 9. Принесли Заставить курьером, почти России заставила курьером бесплатно. Вот такой мешочек. Очень-очень долго выбирал, по отзывам читал и параметры смотрел, так как заказываю детям. Дети пойдут в поход до 10 градусов. Тут вот как написано, что максимально здесь еще минимально. 10 градусов комфортно да, комфортно при 10 градусах весит он 1600 ну, килограмм 600 так что есть у нас размер для 80 на 55 сантиметров стопроцентный на тест какой то тут на и не разбираюсь я заказал как так ну посмотрим что он себя представляет я его не распаковываю Я просто даже не знаю, как он. Какая ли я в обратном пчела? Так, как он тут реально мешает. Так, он скручиваем. А сверху... Так, ну вот. Тут реально толстый он мягкий вот сюда мы залазим да кстати удобно тем что не надо его они а, мне тоже есть я думал что он вернул не вот... раскрываем плохо видно у меня один такой есть плащ мешок именно для меня называется Пальный мешок только для, только для меня. не вот я решил взять зимние варианты. Ну да, он такой, реально теплый. Тут затягивается. Ну, его еще надо испытать. В субботу мы поедем в Арзагу. Да, тут капюшон есть. В Арзагу там где-то будет Плюс 5 градусов. Обещают снег. Ну вот так по Мурманской области. Вот там как раз его испытаю. И в продолжение видео будет снято именно в Арузуге в моей любимой палатке. Одноместной. Кстати, тоже недавно доказал я ее. Ссылка, распаковка у меня. Ее тоже есть на канале. Ссылку, скорее всего, подсказкам дам. Или, может, рекоменду... может, в конце, в подсказках, в этих конечных картинках. И как это там называется, что бывает. конечных подсказках. Да. Вот. Тут, вот это для шеи. идем что в шею. Мил, вполне, Ладно, до встречи, Боргий. Такой видос. Из палатки. вот Испытал я на деле этот спальник. В нем было очень тепло. На самом деле спал я без носок. Ну, без одежды практически. Он только в штанах. Единственное, дождик шел. Я вентиляцию не стал закрывать на палатке. И немножко накапало. Ну спальник такой спальником. Немножко он промок у нас внизу. Но все равно на теплоту мне не повлияло. Все равно я не замерз. Вот. Ссылка на этот спальник будет в описании. Так что смело покупайте, продавец не обманывает. Отправка очень быстрая. Вот тут описание на русском. Все, всем удачи. Вот. И это мы ночевали в Умбе. Не в Варзуге, в Варзуге. В Умбе остановились, через Варзугу ехали. Ну, вот такие дела. Нурманская область.